Сегодня попробуем разобраться, сколько полосок у зебра. На самом деле зебра – это черная лошадка в белую полоску, а не наоборот. При этом у каждой зебры свой собственный уникальный рисунок из белых полос, таких же индивидуальных, как и отпечатки пальцев у людей. Белые полоски у зебр считаются на спине. Обычно полосы от 6 до 18. Более точное количество полос полностью зависит от вида зебр. Зебры бывают следующих видов. Бурчеливая зебра, зебра гранта, корная зебра, сомалийская зебра. У Бурчалиевые зебры, туловище охват 6-8 широких полосок. Хвост ляжки, ноги, белые лишенные полосок. У зебры гранта черные, широкие поперечные туловищные полосы, около 8-10 полос. Хвост зебры также имеет полоски. У горной зебры количество поперечных тулочных полос не более 14. У Сомалийской зебры бывает до 18 черных полосок. К сожалению, пока точного вывода об окрасе зебр ученые дать не могут, хотя выдвигают ряд гипотез. Например, Считается, что полоски необходимы для обмана хищника, ведь на расстоянии стада стоящих зебр не сразу заметишься среди растительности. Или чтобы можно было узнать свою родню. А ведь рисунок на голове каждой зебры неповторимый, и по нему даже издалека сородичи узнают своих. Благодаря такой уникальной окраске шеребец-хлажак легко собирает свое разбежавшееся семейство, а мама зебры быстро отыскивает своего малыша среди большого кочующего табуна. Также считается, что новорожденному жеребенку достаточно около трех дней, чтобы запомнить, как выглядит его мать. Кстати, молоко, которым зебра выкармливает жеребенка, необычно в розового цвета. Также считается, что полосы на шкуре делают зебры незаметными для мухи ЦЦ. Эта злобная муха легко различает диких однотонных антилоп и домашний скот. а Размытый за полосок контур зебр видит якобы крайне плохо.